Друзья, всем привет сегодня в своем видео вам расскажу как включить smb v1 windows 10 что такое smb smb это сетевой протокол прикладного уровня для удаленного доступа к файлам принтерам и другим сетевым ресурсам итак поехали первый способ правой кнопкой мыши нажимаем на пуск выбираем параметры далее переходим в приложение с правой стороны выбираем программы компоненты потом слева включение и отключение компонентов windows здесь мы с вами находим э, smb вот поддержка общего доступа к файлам smb 1 разворачиваем и ставим везде галочки нажимаем ОК. И перезагружаем с вами компьютер. Это первый способ включения SMB протокола. Второй способ. Открываем пуск, запускаем команд PowerShell от имени администратора и вставляем сюда значение, который я укажу в описании. Enable Windows Optional Future онлайн. Нажимаем Enter. И у нас с вами включается SMB1 протокол. Все, видите, он спросил, хотите ли перезапустить систему. я yes, no. Нажму пока no. И после уже перезапущу. Ребята, если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока.